Друзья, привет! Сегодня я постараюсь ответить на вопрос Можно ли тренироваться в отказ? Но перед тем, как мы перейдем к самому видео будь уверен, что ты подписался на канал Потому что наша цель это 5000 подписчиков к Новому году А там осталось совсем много Как и дней до Нового года, так и подписчиков И почему тебе стоит подписаться? Потому что сейчас я стараюсь выпускать видео каждый день Полезные, которые ты сможешь использовать и прогрессировать И мы начинаем Так вот, стоит ли тренироваться в принципе в отказ? Я думаю, каждый из нас... Ну, почти каждый, возможно, знает Арнольда Шварценеггера. И в свое время он говорил: No pain, no gain, что в переводе означает нет боли, нет роста, если дословно. Или можно интерпретировать как подлежащий камень вода не течет. Но это уже немного отдельный аспект. Так вот, в принципе, так сложилось, что. По системе Джо Вейдера, которая очень сильно распространялась как самим Джо Вейдером, так и его братом Беном Вейдером, так и Арнольдом Шварценеггером, и в принципе очень многими, очень многими бодибилдерами это нужно тренироваться в отказ, для того, чтобы заставить твой организм расти, особенно если ты занимаешься без фармакологии, без каких-то препаратов. Так зачем же нам нужен отказ или не нужен отказ? Как правило, люди, которые говорят, что нам нужен отказ, они объясняют это тем, что во время отказа, во время отказного повторения, ты начинаешь бороться, ты прям уже хочешь бросить штангу, тебе больно, тебе неприятно, ты хочешь выйти из тренажерного зала. Но организм тем самым получает стимул для роста, для построения новых мышечных структур, выбрасываются гормоны и все в таком стиле. Как правило, это основной аргумент в пользу отказа. Также тренируется нейромышечная связь, потому что организм учится бороться с этим весом, учится включаться в работу, когда ты прям идешь до самого предела. И на самом деле есть очень много теорий по этому поводу, есть очень много мнений. Я же постараюсь просто привести свой опыт, в пример, как я тренировался в отказ, какие результаты получил, как я тренировался не в отказ, какие результаты получил, и немного выводов. Сторонники второй теории, которые говорят, что отказ нам не нужен, объясняют это тем, как правило, что очень сильно устает наша нервная система, что эндокринная система ломается и так далее. То есть, в принципе, организм у нас очень устает и легко перетренироваться, потому что тот грань когда ты доходишь до предела, она очень сильно истощает твой организм. Соответственно, очень легко перейти за эту грань и получить перетренированность. И да, я попробовал и такую схему, и такую схему. Изначально, когда я только-только начинал тренироваться, я тренировался по системе Арнольда Шварценеггера, которая просто какая-то запредельно сказочная, с бешеным объемом нагрузок, с постоянным отказом почти везде. И знаете, тогда я действительно иногда себя чувствовал плохо, и я... Прекрасно понимал те кадры, которые иногда приводились, когда там бодибилдеры приседали им подносили ведро. На всякий случай. <с> настолько плохо они себя чувствовали. Настолько же плохо чувствую себя я. Когда тренировался каждый день в отказ, еще и огромным объемом. Я соглашусь, что данная система далеко не лучше, если вы хотите быть достаточно здоровым и продуктивным, по крайней мере, за пределами тренажерного зала тоже. Ну и для роста мышечной массы, мне кажется, такая система не особо подойдет. Именно огромный объем, все в отказ и каждый день. Но если мы рассмотрим отказ, например, как говорит Алексей Шредер, когда вы делаете только один отказной подход, либо же два отказных подхода, и очень редко, что тогда? Будет, будет ли тогда прогресс, будете ли вы расти? Очень-очень-очень спорный вопрос. Да, шанс того, что вы будете расти, действительно есть. И он, в принципе, такой же высокий, как если бы вы делали не в отказ, а все потому, что все так или иначе завязано на вашем восстановлении, общем объеме нагрузок, то, как вы стрессуете, либо же не стрессуете, то, как вы себя ведете в обычной, повседневной жизни. Много ли у вас стресса, много ли у вас кортизола? В общем, все это на самом деле вопрос восстановления. И насколько вы нагружаете свою нервную систему? И также это вопрос адаптации организма, потому что, если, например, я тренировался всю жизнь в отказ, то, скорее всего, для меня это будет уже, ну, полегче, чем для человека, который... Тренировался не в отказ, а вдруг он начал тренировать все подходы в отказ. Так вот, немного отошел от тема. Изначально я тренировался всегда в отказ. И прогресс у меня действительно был. То есть, если опираться на мой личный опыт изначально... Можно тренироваться в отказ, и прогресс будет, и у меня он был, и довольно хороший. То есть я старался прогрессировать на каждой тренировке. Но, ребят, здесь есть такой фактор, как новичковский прогресс. В западном мире называют это как нуби gains, что означает, когда ты только-только приходишь в тренажерный зал, твой организм так или иначе будет расти, даже если ты будешь тренироваться неправильно. Даже если ты будешь загонять себя жесткий перетрен, скорее всего, он это вынесет, потому что это тот новичковский период как и, собственно, было у меня. Дальше, когда я потихоньку начал выходить на более высокие веса, на такие более-менее серьезные силовые показатели, то, конечно, данная система уже позволяла мне прогрессировать не так хорошо. Я прогрессировал уже не на каждой тренировке. И чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Я действительно не хотел идти на тренировку. Ну, бывали такие моменты, по крайней мере, не всегда. Но всегда, абсолютно всегда мой фанатизм меня перевешивал. То есть я знал, что сегодня у меня тренировка, и как бы жестко я себя не чувствовал, как бы не болели мои мышцы, как бы нервная система не была истощена, я все равно шел в зал. Что в целом хорошо вырабатывает дисциплину, но не особо хорошо влияет на здоровье. Так или иначе, это продолжалось, наверное, еще где-то полгода, возможно, год. И я достиг каких-то определенных силовых показателей, несмотря на то, что я прогрессировал не на каждой тренировке и вот прошло условно там два года. Я подумал, так, если я все это время тренировался в отказ, и люди начали уже тогда задумываться, так, а может быть, все-таки не стоит тренироваться в отказ, может быть, все-таки стоит брать больше объем, либо оставлять, допустим, одно повторение в запасе, там два повторения в запасе. И я, собственно, решил попробовать, а почему бы и нет, почему бы мне не проверить эту теорию, спустя, по-моему, два года тренировок. Я начал тренироваться не в отказ, но объем тренировок у меня остался плюс-минус один и тот же учитывая предыдущую программу тренировок и вот что я заметил мне очень тяжело прогрессировать потому что я не знал свою черту то есть когда вы работаете в отказ например вот я поднимаю штангу на бицепс условно делаю там раз два три четыре пятое повторение отказ все это мой рекорд я знаю что на следующей тренировке я могу сделать пять повторений также это будет мой старый рекорд либо я могу его побить что собственно я и хотел сделать прогрессии нагрузок в психическом плане, в психологическом, она идет полегче, то есть вот четко знаете вашу черту, ваш рекорд, и вы можете его перебить. Ну, я надеюсь, что вы можете это сделать. В случае, когда вы работаете не в отказ, вы оставляете одно-два повторения, но никто на самом деле не знает, а сколько точно вы сможете сделать. Возможно, у вас, например, будет одно повторение в запасе, возможно, два, а возможно, три а может быть, вы придете в такой хорошей форме, что у вас будет 4 повторения в отказе, а вы будете думать, что у вас в запасе всего лишь 2. В запасе. Именно поэтому здесь не очень удобно прогрессировать. Но есть такая теория, что вы можете просто накидывать постепенные веса. То есть, например, у вас на штанге, условно, там 50 килограмм. Вы начинаете 1, 2, 3, 4, там 5, 6, 7, 8, 8 делаете. И вы знаете, что в среднем, в среднем, вы раньше делали, например, 40 килограмм на 8 раз. И теперь вы можете сделать чуть побольше. Вы специально оставляете этот запас, чтобы на следующей тренировке прийти и сделать уже не 40 кг на 8 повторений, а попытаться сделать, например, 42,5 кг на 8 повторений, либо 45 кг на 8 повторений. И, скорее всего, это тоже будет не в отказ. Так и можно прогрессировать, но лично мне эта система не особо понравилась. И учитывая то, что я всегда привык тренироваться в отказ, я чувствовал себя очень неполноценно. Я чувствовал то, что я не выкладываюсь. Походил в зал не настолько уставшим и чувствовал, что я не дорабатываю. Именно поэтому на такой системе продолжался не больше месяца. После этого перешел опять-таки к отказу. Но все изменилось тогда, когда я попробовал Daily Undulating Prioritization, что означает gp волновая периодизация нагрузки. Об этом будет отдельный ролик, но в целом я кратко скажу, что... Первые упражнения, которые я делал, они были силовые. Это, как правило, присед, жим и тяга. Так вот в этих упражнениях отказа не было. Там все было рассчитано по процентовке. Изначально я скептически относился к этой программе, потому что там не было отказа. Но после того, как я начал тренироваться, я почувствовал, что моя сила растет. Мне очень легко было прогрессировать, потому что программа рассчитывала процентовки. Я просто на каждой тренировке старался прибавлять. А так как там еще шла волновая периодизация, мне было более-менее психологически это легко разгрузить. Ну, в принципе, осознать. Так что спустя некоторое время я понял, что эта программа дала мне просто какой-то бешеный прогресс. И вдруг я осознал, что то время, там, где я прогрессировал, а именно в приседе, в жиме и в тяге, я тренировался не в отказ. И тут у меня просто какая-то революция произошла. Неужели я могу тренироваться не в отказ и прогрессировать, и прогрессировать и, всего, и в силах показателях, и в росте мышечной массы, и выглядеть круто? Как так? Все больше и больше углубляясь в эту тему, я начал понимать, что есть определенный объем нагрузки. И этот объем на самом деле можно выполнять как в отказ, так и не в отказ. Если говорить кратко, по некоторым исследованиям, по некоторым данным, есть такая теория, что в принципе за тренировку необходимо делать, если эта тренировка повторяется два раза в неделю, 5 отказных повторений в 5 подходах. Это значит, что в принципе у вас получается всего лишь 25 отказных повторений. Но есть очень важный момент. Если вы делаете не в отказ, а оставляете в запасе, например, 1-2 или 3 повторения, но, как правило, это 1-2 повторения, то вам просто нужно будет увеличить количество подходов, при этом не работая в отказ. То есть что мы получаем? Такая система позволяет вам особо не нагружать центральную нервную систему, потому что вы работаете не в отказ, но вы делаете больше подходов. Вы сможете сделать больше и особо не нагрузиться. Как это работает? Вы просто не перегружаете свою нервную систему, но выполняете такой же объем нагрузки, либо даже больше, что теоретически должно хорошо влиять на ваши силовые показатели. И на самом деле, эту систему я попробовал совсем недавно. Я тренируюсь по этой системе буквально месяц, может быть, даже чуть поменьше. И действительно, прогресс есть. Прогресс я вижу, но... Честно говоря, я очень хочу вернуться к отказу, потому что мне очень нравится вот это вот ощущение жжения, ощущение жесткого пампа, борьбы, борьбы со штангой, борьбы, когда я там приседаю, или борьбы, когда я жму или еще что-либо делаю. Тут стоит оговориться, что отказ в приседаниях, в становой тяге, он очень опасен, потому что сами по себе это довольно травмоопасное упражнение. Но вы знаете, какой я фанат, именно поэтому я даже проводил эксперимент, когда делал приседания до отказа. Да. Кто в здравомыслящем состоянии сможет сделать приседания до отказа? Но, черт возьми, я это делал. Я ставил ограничители и делал, как правило, даже фронтальный присед до тех пор, пока я не мог встать. И штанга просто падала на ограничители. Причем я делал так каждый подход, и, как правило, таких подходов за тренировку могло быть 5 или 6. То есть я настолько сильно убивал свою нервную систему и, в принципе, в свой организм, но, тем не менее, так или иначе, кстати, прогресс был. Даже в тех ситуациях прогресс был. Поэтому давайте подведем итоги. Стоит ли вам вообще тренироваться в отказ? Какой в этом есть смысл? Учитывая, что у каждого человека свои определенные восстановительные способности, вам нужно четко понимать, что если вы работаете в отказ, вам нужно делать поменьше, чем если бы вы работали не в отказ, с запасом. Потому что, когда вы работаете в отказ, так или иначе, ваша центральная нервная система действительно истощается. Но никто не может дать четкого ответа, насколько она остащается, насколько это можно делать, насколько нельзя, потому что всего лишь это теория. И На самом деле бодибилдинг и фитнес, в принципе, очень сильно построен на теориях. Поэтому все, что вам остается, это пробовать. Мои личные рекомендации, что бы я вам посоветовал. Если вы боитесь тренироваться в отказ, то делайте, по крайней мере, исходя вот из этих рекомендаций, 25 повторений отказных, на примерно полтора Теория где-то 1,6, 1,7, 1,8 раза больше То есть, например, если в отказ вам надо бы сделать 5 подходов То вы должны сделать не 5 подходов, не в отказ, с запасом А 7 или 8 подходов, но с запасом Тогда это позволит вам теоретически тренироваться более прогрессивно То есть вы будете не так сильно уставать Нервная система будет не так хорошо загружаться И в принципе будет чувствовать себя лучше И возможно дальше это будет крутой мышечный рост но это будет дольше по времени. Поэтому, если у вас очень сильно ограничено время, то, конечно, вам, скорее всего, стоит поработать в отказ, потому что работа не в отказ предполагает больший объем нагрузки. Итак, кому же подойдет система тренироваться в отказ, отказные повторения, а кому тренироваться с запасом? Скорее всего, первый вариант – это те люди, у которых достаточно мало времени на тренировке. Им гораздо быстрее будет сделать меньшее количество подходов, меньшее количество повторений, но в отказ. Они закончат эту тренировку быстрее. Также эти люди, скорее всего, любят вот это ощущение пампа, ощущение жжения, ощущение борьбы. Собственно, то, о чем я рассказывал. И, скорее всего, эти люди довольно хорошо следят за своим режимом, за своим питанием и, в принципе, за восстановлением. Эта же система тренироваться не в отказ, с запасом подойдет людям, которые имеют большее количество времени на тренировку. Они могут себе это позволить, делать, например, на 2-3 на подхода больше, но с запасом. Также эти люди боятся перетренироваться, они боятся за свою центральную нервную систему, потому что не уверены в своем восстановлении. То есть, возможно, они где-то не доспали, где-то не доели. Тогда, скорее всего, да, им в отказ тренироваться нельзя. Также здесь очень важный играет фактор стресса. Если вы постоянно стрессуете, если у вас постоянно завышенный уровень кортизола, то, скорее всего, тренироваться в отказом тоже Некомфортно и не советую И конечно не стоит забывать, что у каждого человека есть разные цели Кто-то например тренируется чисто на силу Кто-то занимается чисто на гипертрофию Хотя по факту эти две составляющие для натурального атлета очень-очень сильно взаимосвязаны Но так или иначе у людей есть различные цели и различные пути достижения к этим целям Также обязательно пиши в комментариях, стоит ли тренироваться в отказ Твой опыт, как ты прогрессировал, либо же не прогрессировал, мне будет интересно почитать. Ну, на этом все, друзья. До встречи в новых видео. Обязательно подписывайтесь, даже если вы до сих пор этого не сделали. Оценивай видео, не забывай, делись с друзьями, потому что действительно полезно. И до встречи, увидимся в новых видео.